Итак, платформа сопровождающего состоит собственно, из самой платформы двух пневматических накачивающихся самоповоротных колес, двух крючков и кронштейнов, установленных непосредственно на самой коляске. Съем платформы сопровождающего происходит следующим образом. Просто мы снимаем ее с крючков и можем сложить. Вот до таких размеров. Собственно, одевается она точно так же. То нужно просто накинуть на крючки. Данная платформа подходит ко всем моделям колясок Caterville. То есть это третьи, пятые модели Caterville GTS, 4WD, Caterville 4WD и Caterville Lite. Установка кронштейнов производится на производстве. Если вы заказываете коляску с опцией платформы сопровождающего, то эти кронштейны сразу будут установлены на производстве. Эта платформа может быть использована не только на ровной поверхности, то есть это не только в торговых центрах и на идеально гладком асфальте. За счет того, что у нас достаточно большие по диаметру колеса, они пневматические, мягкие колеса, площадка может использована быть и на улицах, даже на разбитом асфальте. Значит, для ступенькоходных моделей, перед тем как... Перейти на гусеничный режим, конечно, платформу нужно снимать. В противном случае у нас гусеницы просто упрутся в эту платформу. Значит, Перед тем, как подняться или спуститься на лестницу, сопровождающий должен снять эту платформу. Вы должны спуститься или подняться по лестнице. Сопровождающий, соответственно, поднимает эту платформу на руках. Подняли, зацепили обратно и поехали дальше. Вещь на самом деле очень удобная, особенно если гуляете вдвоем по паркам, по торговым центрам, больше 3-4 километров. Ну, действительно устаешь преодолевать такие расстояния. Кататься на платформе одно удовольствие. Грузоподъемность площадки 150 килограмм То есть мы на самом деле вдвоем катались на этой площадке ну, прекрасно. Можно также установить пульт сопровождающего, то есть управлять со спины, то есть сопровождающий может управлять также и как и пользователь. Поэтому всем тем, кто любит долгие прогулки, очень рекомендую. Вещь классная. Теперь несколько слов про то, как установить тележку для продуктов на кресло-коляску. Делается это с помощью крючков. Крючки нужно зацепить в левую и правую подмышку. Есть, это сейчас делаем на примере Ашановской тележки. Насколько я понимаю, они все примерно одинаковые. То есть устанавливаем платформу сопровождающего, цепляем продуктовую тележку и наслаждаемся. Это классный шопер. Вообще кайф. Так можно и с утра и до вечера. Даже можно было на каблуках.